Мне снились чудеса королевы, которая жила в сердцах полных любви и молчаливой заботы. О всех стариках, которых я знал, были когда-то родные мне. Как вас зовут? скал разгадки всего чего святые говорили невежественным во снах холодных углей в солнечном свете падающим на озера полные черной крови и змей, которые осенью едят хлеб детей из деревьев ягнят как вас зовут Бесконечное страдание это скорбь невежественных людей, которые никогда не нуждались в том, чтобы заглядывать в свои сердца и видели только богатство бедного мира, позволяющему стирать кожу собственной спины ножевыми ранами серебряной и жесткой радости. Откуда вы? Кошмар это сон безымянной улитки ползающий по минному полю и по останкам оленей и королей. Это какое-то дерьмо! Меладонна – это тени во всех настоящих мерцаниях, которые разделяются по желчи новорожденных язв. Мгновенное тепло – это материнское молоко, во снах, когда ничто не было злым. Отпусти его! В те минуты, когда солнце стучит, как барабан во всех сердцах, съешьте ухо шума. Чувственное побуждение похоти – это гарантия, которую вам нужно, чтобы знать ценность жизни. Вот так и умирают сотрудники класса Д. Поэтому мы позвали тебя. Нужно записывать будет сколько раз я буду говорить фразу, что я даже не удивлен. Смотрите, нам нужно добыть информацию у этого объекта. Что он, кто он, откуда пришел? Но мы же видим, что он немного не в себе. Так ведь? Вернее, он не от мира сего. Любым способом информация должна быть добыта. Я вот честно не могу понять, это так важно? Да. А если я буду гореть, как твой парнишка? Ничего. Класс. Ну вы кадрами располагаете как угодно, я смотрю, да? Здравствуйте, многоуважаемый Объект 058. Как ваше настроение сегодня? Противник, вскрывающий ваши ошибки, полезнее для вас, чем друг, желающий их скрыть. Я понял. Надеюсь, этот ответ будет учтен в протоколе. Смотри, мы пройдемся просто по стандартным вопросам. Я тебя не буду напрягать и ну, вообще ничего не буду делать плохого, чтобы ты, вы, не переживал. Где умирает надежда, там возникает пустота. И Мне все ясно. Несчастны те люди, которым все ясно. Так, тут все поубирали, и нам нужно будет сейчас все равно поработать над вопросом. Кто ты? Ты говоришь, нормально? Я смотритель. А что? К чему тебе такая информация? Ты хочешь познакомиться? Мы выбираем не случайно друг друга. Мы встречаем только тех, кто уже существовал в нашем подсознании. Допустим. Расскажи мне, как ты себя чувствуешь тут, в фонде заперти. Где умирает надежда, там возникает пустота. Объект 058. Если можно вас так назвать. Я хочу вас попросить, чтобы вы отвечали более четко на поставленные вопросы. Я понимаю, что это цитаты, но я не могу интерпретировать их под ваши ответы. Или же я просто слишком глуп для этого. Все мы гении.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 Я сейчас пытаюсь разобраться с вашими фразами и начинаю понемногу понимать, к чему вы ты ведете. Вы говорите о цитатах философов на мои вопросы. В них уже заключен ваш ответ. Возможно, только так вы можете коммуницировать и вас раздражает то, что вас люди не понимают? Ты знаешь, ты прав. Вот, даже не цитата, да? А, возможно, вы можете говорить «да» и «нет» на мои вопросы? Ты знаешь, ты прав. Хотел бы я у вас спросить, почему вы так агрессивно настроены по отношению к другим людям. И можете ли вы говорить не цитатами? Так просто быть добрым. Нужно только представить себя на месте другого человека, прежде чем начать его судить. А, мне ясно, что мне ни хрена не ясно. Вот вообще ни хрена. Помоги мне пообщаться с тобой нормально. Нам нужно начать иначе. Кто ты? Я тот, кто я есть. Почему ты сердце на ножках и с жалом? Я тот, кто я есть. Ладно, у тебя есть имя, как можно тебя называть? Имя – это всего лишь клич, который разделяет нас всех. У животных нет имен. Называй меня, называй меня как хочешь. Ладно. Можно буду называть тебя сердце? Разумеется. Что бы ты делал, если бы ты выбрался на свободу? Хочу я скрыться ото всех, дабы не трогали меня. То есть ты хочешь одиночества и поэтому пытаешься вырваться? Верно. Ладно, проехали. Чем я могу тебе помочь? Спрятаться от любого взора, вот что требуется мне. Да ты прям говоришь как Йода. Смотритель, пожалуйста, поставь все те вопросы, которые мы написали тебе. Ладно, ладно. Ты испытываешь удовольствие от убийств? Твой пепел будет прекрасен. Ты ведь понимаешь, что я буду возгресать, не правда ли? Тебя это забавляет или что? Ах, блин, от меня остался только пит. Какого хрена? Верно, мой скромный друг был убит. Вы не позволили ему открыться. Что? Я не понял. Верно, создатель один у нас был. Так же, как и у тебя. Ты вообще сейчас о чем? Мой дворец, это мой отец и мать, я их, конечно же, не видел, но их видели наши доктора. Правда, ведь? Правда? Его убили ради забавы, не ради высшей цели. Мой скромный друг был безопасен. Лишь те, кто поймали его взор, лишались жизни. Ты сейчас говоришь про скромника? Он убивал всех и вся, так что не нужно здесь демагогии. Слушай, этот вопрос э, написал не я. Этот вопрос спрашивают у тебя доктора, который работает в этом фонде. Так что, пожалуйста, после следующего вопроса не убивай меня. Ты знаешь что-нибудь об объекте SCP-001? Создатель. Создатель? Чей? Твой или Чей? Враги твои убить пытались друга нашего внутри, но вышло то, чтоб не пытались, выжил он внутри. Стоп, ты, ты, ты говоришь, рептилия ж мертва, правда? Под, подожди, подожди, после нарушения условий содержания, рептилия была убита, вы же сами мне это говорили, какого хера тут происходит? Не отвлекайся, Смотритель. Продолжай исследование. Нет, стоп, хватит. Сколько можно? Вы меня используете. Вы используете меня и этих существ. Сколько это должно продолжаться? Смотритель, успокойтесь и продолжайте. Нет, нихера. Надоело. Смотритель, вы самый важный для нас человек в этом комплексе. Пожалуйста, ваша работа очень важна для нас. Задайте еще несколько вопросов Объекту и сделаем небольшой перерыв. Вы согласны? Ладно, давай еще несколько вопросов, и я просто отлучусь. Этот вопрос меня очень интересует. Ты сказал, что тебя создал тот, кто и создал меня, правда? Ну. Кто он? Как его зовут и где его найти? Создатель сам придет. Его нет смысла звать, ты жди, и он придет. А у него есть имя? Ну, его имя. У него нет имени, но есть титул. Ты ждешь от меня неких ответов, совсем не зная, кто я и что я. Я могу тебе сказать полностью все, что ты хочешь. Сейчас... Я взял под контроль это существо, но не думай, что я откроюсь тебе на все сто, потому что это будет очень скучно. Ты готов услышать правду про этот фонд и про моего и твоего создателя? Или же нет?